Добрый день, коллеги! Сегодня мы поговорим о социальном предпринимательстве, о концепции социального предпринимательства, о том, что же это такое и как с этим работать. Мы начнем наш разговор не с определения, а с примеров, потому что на примерах все-таки более адекватно можно понять, что же это такое. И начнем мы с международных примеров. Почему? Потому что они более масштабные, более интересные, более живые. Но это не означает, что российские примеры менее интересные, но по масштабности мы пока проигрываем. Поэтому начнем мы с зарубежных примеров. Итак, рассмотрим пример, который приведен на слайде. В чем суть в данном случае компании? Суть компании в том, что она трудоустраивает взрослых аутистов в IT и телекоммуникационные компании. Офисы компании расположены уже в 13 странах мира, и цель компании — это создание миллиона рабочих мест для аутистов. В чем специфика этой компании, почему это является социальным предпринимательством? Специфика заключается в том, что эта компания создает рабочие места для людей с аутизмом, и она ориентируется при создании этих рабочих мест на сильные стороны этой категории людей. То есть, по сути, эти люди создают, генерируют добавочную стоимость. То есть, цель компании не просто трудоустроить или чем-то занять людей с аутизмом, а именно включить их в экономический оборот, чтобы они давали максимальную отдачу и чтобы они способствовали максимальной капитализации и своей капитализации на рынке, и компании, в которой они работают. При этом специфика данной компании в том, что прибыль реинвестируется в развитие вот этой категории людей, то есть людей с аутизмом. В чем там специфика? Во-первых, внутри компании формируется психологическая поддержка данной категории людей. Во-вторых, проводится достаточно серьезное общение с работодателями, то есть вот с этими IT телекоммуникационными компаниями по поводу взаимоотношения аутистов, людей специалистов с аутизмом и этих компаний. И а, третья вещь – это проводится достаточно широкая а, информационная кампания по изменению отношения к аутизмам с непонятных, например, каких-то людей на а, то, что эти люди – это профессионалы, которые имеют свои особенностями, и очень важно дать им возможность профессионально раскрыться. Компания достаточно успешная, и компания вдохновила собой много других а, стран много других социальных предпринимателей на то, чтобы делать и запускать аналогичные проекты. Такие, такого рода компании сейчас работают не только в Дании. Например, в Берлине, в Бельгии, в Соединенных Штатах Америки. Но и сейчас мы подходим к тому, чтобы такого рода компании появлялись и в Российской Федерации. Итак, вот первый пример, который мы с вами рассмотрели. Суть в чем? Целевая аудитория — это аутисты, взрослые аутисты, которые работают в IT-телекоммуникационных компаниях, которые генерируют добавочную стоимость. То есть, по сути, это нормальный, классический, хорошо работающий бизнес, но при этом там встраивается система компенсаторики, компенсационных механизмов для этих аутистов, которые выражены в системе психологической поддержки, в системе наставничества, которая существует внутри компании, и в системе взаимодействия с обществом, с другими бизнес-компаниями по поводу специфики работы с аутистами. Следующий пример, который мы с вами рассмотрим. Это пример пекарни, которая работает в Соединенных Штатах Америки. В чем здесь суть и почему это является социальным предпринимательством? Жасмин Родригес некоторое время назад запустила пекарню, которая называется Hot Bread Kitchen, и суть ее в том, что она ориентирована на трудоустройство, обучение и социальную адаптацию женщин-эмигранток с низким уровнем дохода, которые имеют возможность внутри пекарни получить, по сути, профессиональное развитие и получить компетенции, которые им будут необходимы для занятости в кулинарной индустрии, в хлебопекарной индустрии Соединенных Штатов Америки, ну и в частности в Нью-Йорке. В чем суть и специфика получается этого предприятия? По сути, это пекарня-бизнес-инкубатор, потому что Жасмин Родригес представляет систему профессионального развития для этих женщин, она предоставляет им помощь в обучении английскому языку, она предоставляет им возможность аренды помещений для запуска собственных кулинарных бизнесов. И на сегодняшний день у нее уже открыто 19 пекарен в Нью-Йорке. То есть что, опять же, демонстрирует в данном случае этот бизнес? Во-первых, это бизнес, и он устойчив. Это пекарня, которая производит хлеб, печет хлеб, печет кулинарные изделия, которые продаются на территории там, города Нью-Йорка. Вторая очень важная вещь – это целевая аудитория. Да? Здесь мы видим конкретную целевую аудиторию на адаптацию, социализацию которых ориентирован этот бизнес. И это вторая важная вещь. Третья важная вещь – это масштабируемость. Как мы видим, уже 19 пекарен по Нью-Йорку, в котором работают эти женщины. И третья важная вещь – это взаимодействие с местным сообществом. В данном случае Жасмин Родригес выстраивает очень точное взаимодействие, широкое вернее, взаимодействие с местным сообществом, показывая, что эти женщины, ну, эм, иммигрантки, да, такие же люди, они абсолютно нормальные, они абсолютно адекватные и выстраивается очень качественные коммуникации с местным сообществом. Повышается уровень доверия местного сообщества к иммигрантам, они их начинают воспринимать как своих, перестают их бояться ну и, соответственно, включают местное сообщество. В результате возникает много разных бонусов и так называемых социальных профицитов для территории. То есть, во-первых, создаются новые рабочие места, во-вторых, увеличивается уровень социального капитала, в-третьих, все жители имеют возможность наслаждаться хлебом и кондитерскими изделиями из разных стран мира. То есть в данном случае это один из ярчайших примеров социального предпринимательства, который ориентирован на трудоустройство, по сути, социально защищенной категории населения, который, опять же, демонстрирует, как создается добавочная стоимость и как этот бизнес может быть успешен. Следующий пример, который мы с вами рассмотрим, это тоже пример из Соединенных Штатов Америки. Основатель этого бизнеса, по сути, это Мими Силберт. Но это не классический бизнес в данном случае, это благотворительная организация. Но внутри этой благотворительной организации есть 12 типов бизнеса. Целевая аудитория, на которую ориентирована эта благотворительная организация, это бывшие заключенные. Что делает данная компания, что делает данный фонд? Он занимается реабилитацией бывших заключенных, социализацией, обучением, профессиональной подготовкой. Суть данного фонда заключается в том, что после программы реабилитации, которая идет от двух до четырех лет, каждый бывший заключенный, то есть каждый участник программы, должен владеть минимум тремя профессиями. И для этого он проходит через 12 типов бизнесов, которые есть внутри данной программы. То есть вы видите на картинках, которые представлены внизу, примеры тех бизнесов, которые есть. То есть это, например, Уход за больными, это ремонт автомобилей, это ресторанный бизнес, это сувенирные, изготовление сувенирной продукции. То есть достаточно широк, широкие типы бизнеса. При этом это те виды бизнеса, которые реально востребованы на рынке труда. То есть, например, этой программе 40 лет. И те бизнесы, которые были 40 лет назад, и те бизнесы, которые сейчас, они, естественно, отличаются. Цель, опять же, в данном случае этой программы, это дать такие рабочие места, при которых участники программы, то есть бывшие заключенные, были бы максимально востребованы и эффективны на открытом рынке труда, а не просто заняты и чем-нибудь бы занимались. И опять же, в данном случае эта программа демонстрирует яркий пример генерации добавочной стоимости и создания таких рабочих мест, при которых все выпускники они успешны. Что еще мы видим, в чем специфика? То есть смотрите, мы видим конкретную целевую аудиторию, мы видим здесь инновационный подход, мы видим здесь масштабируемость и мы видим здесь очень такой открытый способ коммуникации с местным сообществом. Местное сообщество очень активно вовлекается в деятельность данной общины через покупки, через участие в различных мероприятиях, там, праздниках, которые проводит данная программа. И таким образом также меняется отношение местного сообщества к этим людям, бывшим заключенным, к участникам программы. То есть они начинают понимать, что это да те же самые люди, которые да, когда-то оступились, но теперь они абсолютно социализировались, они хотят быть на равных с другими членами этого сообщества и развиваться. И сообщество их действительно признает, привлекает и работает с ними. Поэтому это тоже достаточно яркий пример социального предпринимательства. Кстати, он интересен тем, что этот формат масштабируется и в другие страны мира, и достаточно широко распространенный в Европе тоже. В России у нас есть примеры аналогичные, но у нас они достаточно все-таки локальные с точки зрения охвата бывших заключенных. И там нет такого вида бизнеса. Мы надеемся, что в ближайшее время а, такие а, проекты, как The Lancy Street Foundation, начнут работать и в Российской Федерации. И следующий пример, который мы хотим рассмотреть, это пример, ориентированный уже не на трудоустройство различных целевых аудиторий, а на сервисы к а, целевым аудиториям. То есть, как мы с вами видим, социальные предприниматели, они работают либо с точки зрения трудоустройства социально защищенных категорий населения, либо с точки зрения сервисов для социально защищенных категорий населения, которые позволяют им быть более активными, более успешными и двигаться и развиваться на рынке труда. В данном случае вот два человека из, опять же, Соединенных Штатов Америки запустили такой сервис, который они назвали kiva.org. Этот сервис, по сути, представляет собой крауд инвестинговую платформу, которая позволяет предпринимателям из развивающихся стран привлекать финансовые ресурсы на возвратной основе для масштабирования или запуска своих бизнесов. На сегодняшний день уже 1,3 миллиона заемщиков. Как вы видите, достаточно большой процент возврата займов, ну и достаточно большой пул займов, что говорит о эффективности и о довольно серьезной востребованности данных продуктов. В Российской Федерации к примерам таких платформ можно отнести «Планету» и «Бумстартер» как большие краудфандинговые платформы. Но это все-таки сбор средств, сбор пожертвований, можно так сказать, и предпродажи, тестирование предпродаж для продукции социальных предпринимателей, может быть. В данном же случае это конкретные финансовые ресурсы, которые выделяются на займовой основе. В России таких платформ пока еще нет, но, опять же, они активно прорабатываются, и я думаю, что тоже там в ближайшее время уже будут запущены. Спасибо здесь Фонду развития интернет-инициатив, потому что он много делает в развитии как раз вот этой вот индустрии. То есть в чем здесь специфика и почему это является социальным предпринимательством? Мы видим конкретную, конкретный пример. То есть это предприниматели из развивающихся стран. Мы базируемся на их сильной стороне желанием развиваться, желанием двигаться, желанием развивать свой бизнес. И мы им даем эту возможность через как раз то, что мы формируем для них канал получения инвестиций со стороны развитых стран. Сумма займов здесь достаточно небольшая. Как правило, она составляет там, не больше 500 долларов но это позволяет, например, людям уже запускаться там, обновлять оборотный капитал. То есть, например, вот здесь на картинке внизу вы видите тельму из Филиппин, который нужен займ в 350 долларов, который поможет ей как раз закупить разные необходимую продукцию для того, в свой магазин, ну, собственно говоря, для расширения деятельности своего бизнеса. Поэтому, что мы здесь видим? Конкретную целевую аудиторию. Мы видим инновационность. Мы видим, опять же, выстраивание коммуникации с местными сообществами. И мы видим здесь масштабирование, то есть достаточно большой уровень масштаба деятельности данных социальных предпринимателей. Следующий пример, последний, который мы с вами здесь рассмотрим, это российский пример, это Игорь Трапезников. Собственно, что он сделал и кто его целевая аудитория. Игорь запустил и э, прорабатывает систему суррогатного зрения voice, то есть это устройство, преобразующее изображение камеры в комплекс звуков. То есть, по сути, это устройство, которое позволяет слепым людям или людям, потерявшим зрение, видеть. Как правило, э, ну, как всем известно, да, да, но не сразу мы это понимаем. Видим мы все-таки не через глаза, а через нерв зрительный. И поэтому, в принципе, даже если у человека нет глаз как таковых, да, то видеть он может. И как раз Игорь занимается вот этим вот устройством. Это устройство уже сделано, оно сейчас проходит апробацию. Уже учатся несколько десятков людей, потерявших зрение. Да, они уже видят. Понятно, что они видят не так, как мы с вами, то есть, но они видят визуальную картинку, то есть образы, образную картинку. И это действительно тоже яркий пример социального предпринимательства. Почему? Есть четко выраженная целевая аудитория, которая хочет решить свою проблему, и для которой данный сервис позволяет быть экономически, более экономически активным, более встроенным в общественную жизнь. Есть инновационность, она здесь опять же на лицо. даже здесь технологическая инновационность есть. Есть вопрос масштабируемости, потому что это можно масштабировать в принципе на весь мир. Есть вопрос, опять же, связи с местным сообществом, потому что процедуры, механизм, как и в предыдущем примере, механизм масштабирования и продажи вот этой вот продукции, он строится через тесные взаимоотношения с целевой аудиторией, через тесные взаимоотношения с местным сообществом. И таким образом он позволяет ее достаточно активно двигать и менять отношения местного сообщества к людям, потерявшим зрение. С того, что они ничего не могут, на то, что да, они вообще -то тоже профессионалы, у них есть профессиональный бэкграунд, и они много чего могут делать. То есть, как мы видим, все примеры, они ориентированы на то, чтобы рассматривать, Казалось бы, социально защищенные категории населения, но не как социально защищенные, да, как люди с какими-то ограниченными возможностями, а мы рассматриваем их как людей с безграничными возможностями. Но для этого нам принципиально важно найти сильную сторону, на которой мы можем базироваться. И на базе этой сильной стороне раскручивать тот бизнес, тот социальный бизнес, который мы запускаем. При этом нивелировать те риски, те слабые стороны, которые есть у данной целевой аудитории. То есть, например, в случае с Игорем, он при работе со слепыми выстраивает систему их, опять же, сопровождения, обучения, что позволяет им более качественно встраиваться и социализироваться, встраиваться, соответственно, в работу. Итак, какие, кто такие социальные предприниматели и в чем характеристика социально-предпринимательских проектов? Социальные предприниматели это люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, да? то есть деятельностью, направлена на извлечение прибыли, и в которых эта деятельность направлена не только на извлечение прибыли, но и на развитие и устойчивые позитивные изменения в жизни людей, отдельных социальных групп, сообществ. Поэтому здесь мы видим несколько вещей ключевых для нас. То есть это предпринимательская деятельность и это устойчивые позитивные изменения в жизни людей. То есть вот эти вот две вещи должны быть. Если мы видим, что у нас есть социальный предприниматель, ну так сказать, любой предприниматель, да, который или некоммерческая организация, или субъект малого и среднего предпринимательства, который осуществляет предпринимательскую деятельность и который ориентирован на устойчивые позитивные изменения в жизни людей, но именно это предпринимательская деятельность то это социальное предпринимательство. Как характеризуются проекты? Здесь есть еще смысл поговорить по поводу того, что такое предпринимательская деятельность. То есть предпринимательская деятельность это не только извлечение прибыли, но это и некая инновационность. И о ней важно понимать. Потому что если инновационности нет, то, собственно говоря, и предпринимательства нет. Итак, какие характеристики проектов социального предпринимательства можно выделить? Их всего пять. То есть первое, это работа с конкретной целевой аудиторией. Вы должны четко понимать, кто ваша целевая аудитория, сказать, качество жизни, кого вы меняете, да? кого, мир, чей, чей мир вы меняете. То есть и вы должны четко понимать. Не может быть так, что все люди там, земного шара или активная молодежь города Москвы. Да? Это слишком широко, вам необходимо четко, четко определять, и конкретизировать вашу целевую аудиторию. Следующая вещь — это масштабируемая бизнес-модель. Социальный предприниматель никогда не останавливается на том, чтобы решить проблему двух, трех, 4, 10, 50 членов своей целевой аудитории. Он ориентирован на большие, и поэтому фактически изначально должна быть понятна, как можно масштабировать бизнес-модель, как можно существенно увеличить масштаб деятельности. Третья вещь, она близка к первой, это технологичность. Но технологичность не подразумевает использование каких-то высоких технологий типа хай-тека, да? вот как в случае с свойством, например. Технологичность подразумевает то, что есть в проекте технология. Да? Делай раз, делай два, делай три, и ты достигнешь такого результата. То есть, по сути, вы можете сделать ваш проект отчуждаемым, независимым от лидера проекта. И вот это вот очень важно. И именно это, опять же, позволяет масштабировать вашу деятельность. И именно это мы видим в предыдущих проектах. Здесь есть работа с конкретной целевой аудиторией, здесь есть масштабируемость, вы видели масштаб, здесь есть технологичность. Здесь есть инновационность, то есть инновационность – это способ работы с местным сообществом, это способ работы в данном случае с продажами, это способ работы с благополучателями, ну и так далее и так далее. То есть в этом, во всех проектах этих мы видим инновационный подход. То есть это есть что-то новое, да, вот этот вот шаг, шаг новизны, который позволяет как раз быть этим проектом максимально успешными и результативными. Ну и следующая важная вещь – это работа с обществом. То есть это Воспитание толерантности к целевой аудитории, да, даже не толерантности, а некого нового отношения к вашей целевой аудитории, с которой вы выбрали, да, с которой вы работаете. Вы показываете вашу целевую аудиторию как профессионалов, которые способны генерировать там, добавочный продукт, да, которые экономически самодостаточны, которые вообще такие же люди, как и все остальные. Вот, но со своими там, легкими тараканами. И в этом плане очень важно, что социальный предприниматель, он максимально, по сути, интегрирует разных людей в общество и формирует максимальную инклюзию. Вот это вот очень важно. То есть вот пять характеристик проектов, с которыми целесообразно работать, которые очень интересны и которые действительно дают эффект.